Ребята, всем привет! С вами Димас, В на канале Кукс про Бразер Как всегда с нами наш любимый оператор Антон. И сегодняшний для нас вечер мы решили приготовить небольшую закуску. Я не знаю даже, откуда ее можно... в какой стране, точнее, ее можно приписать. Ну, наверное, какая-нибудь там Швейцария, Франция или что-то подобное но ну, у нас тоже такое делается и как бы мы решили сделать что-то подобное что у нас получится из этого вы это все увидите а закуска у нас сегодня такая будет достаточно простая для этого нам понадобится хлеб обычный аля мягкий хороший сыр камамбер подойдет идеально к этому к этой закуске если у вас нету камамбера можете использовать любой другой но камамбер идеально и мы сделаем маслице такое чесночное сейчас зеленью все зальем это все, и запечем будет я надеюсь очень волшебно и вкусно а для этого что нам понадобится в первую очередь мы растопим маслице включим нашу комфорочку и бахнем наше сливочное масло прям все наверное ну, оставим кусочек Почти все, бахнули. Масло таять начинает. Мы чуть порежем зеленцы. Петрушечка у нас зимняя, хорошая. Мелко порубим. Она вкусно даст нам аромат для хлеба. За неимением большего имеем только петрушку тоже хорошо вот масло по чуть-чуть тает сильно не надо включать а то сливочная она сгорит просто и пока масло у нас тает мы сделаем нашу заготовочку на хлеб где-то три четвертые занимает хлеба просто по кругу мы Аккуратно вырежемся и вынем нашу середину, она нам не понадобится больше, а затем мы сделаем такие надрезы по всему хлебу, не до конца не прорезая. Делаем надрезики. Хлеб можно брать любой, мягкий, не мягкий. У нас получился вот мягкий добыть. И поперек тоже делаем надрезы. По всему хлебу, опять же, не до конца дорезая. Размер, как вам больше нравится? У нас тоже все разный Получился у нас такой хлеб красивый Весь распотрошили его Масло тем временем у нас почти растопилось И мы с нашего сыра камамбера срезаем верхнюю часть крышечек Вот так прям, прям, вот, прям аккуратно, аккуратно чуть-чуть Верхнюю крышечку она нам ни, ни к чему И вставляем нашу серединку Наш камамбирчик Аккуратно вставили его Тем временем маслица у нас растопилась почти Мы добавляем чеснок Сейчас убавим Еще меньше сделаем температуру Добавим чеснок ну, Пару зубчиков нам достаточно будет Он немножко сейчас нос обжарится Даст запах Отдаст свой запах маслу. И добавим петрушку, нашу зелень. И немножко соли добавим, чтобы присолить, дать вкус хлеб, хлебу нашему. И все это прогреем, сейчас размешаем. На максимум дадим. Все прогрели. У нас начинает закипать. Делаем минимум и выключаем. Все, нам больше ничего не надо. У нас все прогрелось. Обязательно помешивайте, чтобы у вас ничего не пригорело. Переходим к самому почти интересному, что у нас получится в этом блюде. Хлеб мы подготовили, масло подготовили, наше вкусное чесночное. И сейчас все зальем маслом и будем запекать. Для этого нам понадобится поднос. И пергаментная бумага. Мы на дно сделаем ее, чтобы избежать подгорания какого-либо. И теперь аккуратно проливаемся маслом нашим весь хлеб. Где, во все прорези, где у нас есть местечко. Прям зеленью аккуратно проливаем маслицы. Аромат вообще, ребят, стоит обалденный Чеснок, зелень Очень вкусно У меня уже слюнки текут Хлеб пропитается, сейчас постоит пару минут Пока мы пойдем, сейчас включим наш конвектомат Нашу печь, чудо печь И будем выпекать Я думаю, ну как выпекать? Запекать, чтобы сыр расправился Где-то температура должна быть 180-200 градусов Ну минут максимум 10, мне кажется Чтобы сыр растаял И наш хлеб чуть-чуть подзапекся Ставим наш хлеб Вырубаем 200 И засекаем время. Мы специально включили наверх, чтобы грел тен. Как бы нам самое главное, чтобы он сверху пропекся. Все, закрываем. Вот, смотрите, ребята, у нас прошло реально буквально 10 минут. Мы даже не успели передышать. И хлеб получился, запекся хорошо. Такой воздушный, мягкий. Он хрустит. Будем пробовать сейчас, что у нас получилось. С нашим сыром. Тянется хорошо. Смотрите, как сильно тянется. Все парит. Запах вообще обалденный. Прикольно получилось. Вкусный хлеб чесночный. Вкусный сыр. Дорогой. Так что советую попробовать. Блюдо элементарное. Сходили в магазин, купили хлеб, сыр, полили все маслом с зеленью, запекли. На, на все, про все ушло буквально 15-20 минут, и идеальная закуска получилась. Пробуйте, готовьте. Всем здоровья. С вами был Димас, оператор Антон. Всем пока-пока. Увидимся.